Друзья, всем привет! Находимся на вторым зеленый угол. Сегодня у нас очень холодно. Забираем данный автомобиль. Сейчас сейчас немножко посмотрим цены, что сколько у нас стоит, пока пока переводят деньги за данный автомобиль. Проверяли его дней 5 назад. На автомобиль не было ПТС-ки. Ну, к этому сейчас сейчас вернемся. Итак, стоит у нас Toyota wish дори стайл ага. знаете что единственное единственное я не обратил внимания, когда решили поснимать видео на автомобилях здесь цена не указано это к сожалению очень плохо возможно не только подошли еще не успели написать ну возможно просто просто здесь не пишут нет какие-то надписи есть видимо просто ценники не указываются как знаете у нас нет такого то что мы там задумали что-то снимать у нас все очень просто, поэтому снимаем по большей части спонтанно. да Просто давайте посмотрим по наличию автомобилей. Как видите, находимся на самой большой автостоянке на авторынке зеленый угол. И она забита. Забита она вся. Просто посмотрим по наличию. То есть целая грядка стоит. Автобусов это Нохи, Вокси, свежие кузова. Бывают они, 4 воды, бывают передний привод, бывают гибридные версии автомобиля. Смотрите, сколько стоит рашей. Чуть дальше раз-два-три-четыре-пять-шесть шесть рашей три кросс роуда форестера вон там подальше стоят тоже автобусы есть Кейкары, есть toyota rush очень много филдеров кстати вот филдеров и акцию довольно довольно неплохой выбор на данный на данный момент также вот смотрите поднавезли и кейкаров да и вот тоже довольно популярные автомобили Сузуки Солью особенно пользуются, скажем так, спросом именно бандиты. Открывать мы сегодня автомобили не будем. Вот даже вот перчаток нет. С собой не взяли. Очень холодно. Нет, здесь цена есть. Смотрите, Солью 600, 620 тысяч стоит. Дэй да стоит 16 год. Естественно такие кар 660 кубиков 435 тысяч. Еще один Дэй стоит. Ну, здесь, здесь цена не указана. Также XV Fielder, ну и далее тоже а, Subaru, Subaru XV. Синенькая солева стоит тоже. 620 тысяч рублей. Toyota Vitz есть модификации 1 литр, есть модификация 1 и 3 литра. Данный автомобиль 1 и 3, 17 год, 4 воды стоимостью 705 тысяч рублей. Есть премию. Подорожали, кстати, они в цене. Не то что премию. да, большинство автомобилей, конечно, в цене у нас подорожало. Вот ладно, обзор цен сделаем обязательно завтра, послезавтра. Сейчас пойдем, подождем денежку и расскажем про Honda Freed Plus. Но ну, посмотрите, да, вот сколько, сколько все же автомобили. Давненько такого не было, то что, не знаю, ветер очень сильно дует, как со звуком. А, вот навезли. Кстати, многие просят, хочу а, снимите, хочу джипа, денег нет. Вернемся мы с вами к этой теме. Посмотрите, вот сколько джимиков навезли, джимики, поджерики маленькие. Ладно, не будем мерзнуть. Ждем перевод и рассказываем про Honda Frit Plus немного. Итак, автомобиль забрали. А, забрали смотрите что касается документов с 3 числа все автомобили привезенные привезенные допустим на физиков, да они должны иметь кнопку Глонасс. данная птс когда ПТСК, она идет тоже электронная она выдана э, вчерашним днем вот э, кнопки глонасс на автомобиле на автомобиле она не установлена потому что автомобиль был был привезен до 3 числа поэтому э, не переживайте по этому поводу по этому вопросу здесь все нормально итак э, Давайте, наверное, выйдем, да, посмотрим на автомобиль. Сравним его с предыдущим кузовом. Кстати, данный автомобиль едет в Санкт-Петербурге. Я думаю, владельцу он понравится. Ну не только владельцу, да, своим внешним видом вообще. То есть на данный автомобиль будут смотреть. Потому что да и вообще, в принципе, на правый руль у вас будут смотреть. Но на такой. Такие автомобили, они вот совсем недавно повезли, скажем так, массово, да. Я имею в виду целые, не битые, там не топлики Вот. Вид, внешний вид, конечно, у него изменился по сравнению с предыдущим Кузом, с предыдущим Фридом. Не только внешний вид, ну и габариты, и тот же самый салон, тот же самый функционал автомобиля. У нас на улице очень холодно, показывают минус 11 градусов, но не поверите, у нас ветер и ощущается, я даже не знаю, как все, наверное, минус 20. Вот, данный автомобиль. Передний привод полтора литра. 131 лошадиная сила. Он на родных, на штатных литых дисков. Хондовская. Автомоби... Продавец уже <с> у меня от мороза. Я же говорить не могу. Значит, продавец уже переобул данный автомобиль на зимнюю резину, поэтому с перегоном до транспортной компании вопросов у нас не возникает. Кстати, многие многие тоже спрашивают, говорят и почему-то думаете что так оно и должно быть если автомобиль продается на зимней резине то обязательно должен идти комплект летней резины ребят у нас такого нет к данному автомобилю отдали комплект летней резины отдали бесплатно но я не могу сказать то что она прям видите, она в пакетах мы вскрыли посмотрели Я не могу сказать то что она новая по-крайней мере сезон она еще проедет. вот она в пакетиках Это снег много снега ничего страшного багажное отделение значит двойное дно идет такой двойной пол он ну естественно полочки у нас снимаются трансформируются. пластики есть пластики есть по бокам ремкомплект прячется с левой стороны донкрат с правой стороны прячется ремкомплект пойдемте посмотрим немного немного салон двери штатные коврики идут хондовские сидушки у нас ездят Вот таким образом выдвигается. Ну я имею в виду трансформация салона. Вот. Ну и ну и спинка у нас складывается. Сейчас мешается немного подлокотник. Вот таким вот образом. Здесь как бы ну можно положить какую-то небольшую перегородочку, да, что-то придумать, постелить какой-то матрас. В принципе получается полноценное место. Вот ремешок тоже что-то какой-то груз можно закрепить в принципе я сделал все одной рукой вперед сиденья тоже у нас тоже у нас ездит ну соответственно с этой стороны ездит и с той стороны тоже оно ездит значит по месту очень удобная ручка то есть при посадке в автомобиль По месту. место довольно много понятно то что я сейчас водительское кресло подвинул вперед вот но тем не менее даже если его подвинут назад я я не думаю что я буду упираться куда-то коленками по ширине спокойно сюда влезут три человека но опять же в куртках в куртках наверное в зимних будет тесновато вот но три человека нормально сюда влезут что мы значит здесь имеем кстати, по багажному отделению у нас еще идет розетка на 12 вольт. А, Аэробаги у нас есть в стойках. Ну, здесь все по стандартному. Это автоматический стеклоподъемник. Шторочек здесь нет. Подстаканник. Вот, ну и замок. А, многие, опять же, приезжают, спрашивают, как открыть дверь, которая электро. Ребят, все очень просто. Дверь у нас открывается. Также она работает и на закрытие что с левой, что с правой стороны все то же самое. да, потолок, конечно, здесь высокий. по бокам у нас идут ручки, вот вот эти вот поручни, ну и для посадки в автомобиль есть у нас проход на первый ряд сидений. поднимите, посмотрим, что у нас там. ну и соответственно дверь закрывается с этой стороны то же самое. Кстати, бесключевой доступ. Ну, еще по внешнему виду есть брызговики, есть повторители, есть активный радар, есть регистратор на автомобиле. Регистратор, сейчас посмотрим какой-то, штатный, нештатный стоит. Вот больше интересного ничего нет. Ну, конечно, внешний вид такой, прикольного автомобиля. Здесь тоже как видите штатные коврики идут дверная карта пластик кожаная вставка то есть где-то соотношение 70 на 30 здесь у нас отключение антиюза датчик при движение по полосе две электродвери, их можно отключить система платных дорог ручник у нас идет ножной далее здесь так надо завестись завести автомобиль потому что очень как холодно у нас на улице здесь у нас идет розетка на 12 вольт вход hdmi ну и избив входа на 1 ампер и полтора ампера вот что касается а, самого автомобиля значит аукционный лист который находился в автомобиле да и в принципе сейчас он здесь находится он идет 4 балла а кузов у автомобиля целый но по факту а, по факту это идет rk пробег на автомобиле а, так пробег здесь пробег здесь указан 65 тысяч здесь он тоже тоже указан 65 тысяч пробег на данном автомобиле он настоящий автомобиль идет rk у него идет замена просто замена переднего правого крыла то есть крыло съемная деталь крыло это сняли поменяли и в принципе вопросов нету подкапотное пространство за крылом она идет все целое вот соотношение цена-качество автомобиль стоил у нас по моему 1 миллион 1 миллион 170 тысяч рублей сейчас я еще посмотрю по объявлению а, да да 1 миллион 178 тысяч рублей был какой-то небольшой торг вот с продавцом но а, кстати знаете еще вот недавно буквально мне нужно поторговаться наверное вы вы нас смотрите вот без обид ребят но у нас нет таких торгов нас по 60 по 70 тысяч с автомобилей ну не скидывают вот, если автомобили стоят там до миллиона, ну 5-10 тысяч может вам скинуть. Вот, если он стоит 2 миллиона, ну, я не знаю, ну может 20, ну может 30, 30 тысяч, но ну, никак не 60, не 70 тысяч. Далее, значит, здесь идет два кожаных подлокотника. Кстати, обратите внимание, в каком состоянии сиденья, да? Вообще прям клев, да, и не только сиденья а салон, есть какие-то вот здесь маленькие нюансы, но это мелочи. Руль у нас идет кожаный, гудок работает, дворники работают, датчик дождя, э -э, круиз-контроль адаптивный, движение по полосе, менюшка идет, управление, кнопка старт, верхний идет бардачок, он разделен, поделен на три части, видите, посередине одна большая, по бокам такие вот две маленькие, раз, два, три, четыре, ну здесь все идет по стандарту идет 4 дуйки вот тоже такая вот полочка допустим телефона да ну, вот слева телефон нормально влази справа он будет болтаться идет у нас подстаканник с левой стороны подстаканник у нас идет с правой стороны управление климат контролем собственно сам климат-контроль ну, в дверях у нас вот такие вот пищалки и вот этот собачник тоже он обдувается он видите идет дуйка в стойках у нас идут airbagi зеркало идет без подсветки но оно такое широкое не везде встретишь широкое зеркало а здесь у нас идет дополнительное зеркало на обзор салона, чтобы мы видели что там кто там сзади у нас ездит есть у нас подсветка вот по месту место место много вот что вам еще показать сидение регулируется у нас по высоте то есть можно его поднять можно себя поднять я почему-то мне нравится ездить, когда вот я вижу а, начало капота. Ну, опять же, людей много, да, всем нравится по-разному. Да, мне стало меньше места, немного вот в коленке. Я начинаю немного, ну практически начинаю упираться, но мне так намного намного удобнее. Ездить с правой стороны у нас все стандартно, все удобно, то есть тянуться никуда не надо. Рука лежит, да, надо открыл стеклоподъемник, надо открыл стеклоподъемник с левой стороны. Тут же зеркала складываются, тут же они у нас регулируются. Вот, так, надо не забудь разложить зеркала. В общем. В общем все удобно по дверным картам опять же идет подстаканник небольшая такая ниша и еще внизу у нас еще дополнительная ниша мне коврики нравятся, прям ну, лежат такие как влиты и посмотрите на состояние коврового покрытия на состояние пластика даже вон туда а, не было фальшивера в автомобиле попросили положили положили фальшвейер значит центральная часть до лобового стекла дотянуться просто нереально надо мне наклониться да? вот так вот чтобы я достал рукой до лобового стекла вот ну что еще здесь у нас бардачок есть сверху у нас ничего нет ну и просто нереально больших размеров торпеда здесь у нас бен бензобак кстати бензина в автомобиле нет электронный спидометр электронный тахометр вот показывает температуру уже минус 9 пробег тысяч. ну и вот в этом окошке да так назовем это центральный компьютер расход топлива время средняя скорость компас даже есть это система распознавания дорожных знаков в общем идет управление менюшка управления трипом а.б. ну и в принципе больше больше такого интересного ничего нет мне нравится подвеска на данном автомобиле да непосредственно как он идет у него нету такого тоже там стук стук стук бум бум бум и так далее ну что еще не показал отключение системы ай стоп эко режим камера заднего вида здесь идет с траекторией то что очень удобно вот ну, обычно стандартный магнитофон сенсорный всевозможные всевозможные регулировки магнитофона кнопка включения аварийной сигнализации также мультируль мультируль который у нас работает вот, напоминаю, автомобиль едет в город Санкт-Петербург. Сегодня вот такой получился небольшой обзорчик. Да, сегодня не было цен, цены обязательно будут. Не забывайте подписаться на наш канал. Кому нужна помощь в приобретении автомобиля, пишите, звоните, не звоните. По ночам уже, который раз напоминаю, скоро буду перезванивать. Вот, что еще вам добавить? Проверка. В общем, пишите, звоните. Никого не бросаем, всем отвечаем. На сегодня все, всем пока.